Тепловые модульные линии Тепловые модульные линии Apache производятся в Италии на современном производстве с применением новейших технологий и контролем качества на всех этапах производства. Практически на любой профессиональной кухне необходима зона, в которой скомбинировано разное оборудование для тепловой обработки пищи в соответствии с потребностями конкретного предприятия. Подобрать индивидуальный состав оборудования, который будет отвечать всем требованиям вашей профессиональной кухни, можно из разнообразных тепловых модулей. Плиты, мармиты. Кутюрницы, сковороды, жарочные поверхности, котлы, многофункциональные варочные модули, грили и многое другое. Серии тепловых модулей обозначают ширину оборудования в миллиметрах. Самая популярная серия 700 миллиметров. Она наиболее распространена среди заведений общественного питания по всему миру. Из-за своих компактных размеров для экономии пространства на кухне. Большинство моделей тепловых модульных линий «Абач» представлены в электрической и газовой версиях. Все модели оснащены электромеханической панелью управления. Углы рабочих поверхностей специально закруглены для упрощения процесса санитарно-гигиенической очистки. Для удобства установки ножки всей линейки тепловых модулей регулируются по высоте. Для заведений с большой проходимостью и увеличенным кухонным пространством Прекрасно подходит девятисотая серия тепловых модулей, которая, так же как и семисотая серия, включает разнообразные тепловые модули. Современное производство, современный дизайн, команда лучших инженеров. Применены новые технические решения основных узлов, определяющих функционирование оборудования.